Над Украиной сбит странный беспилотник с реактивным двигателем. Несколько часов назад на территории Украины был обнаружен разрушенным странный беспилотный летательный аппарат, оснащенный реактивным двигателем. Речь определенно не идет о боевом беспилотном летательном аппарате, поскольку дрон не нес никакого вооружения. При этом, на дроне также нет никаких средств обнаружения и слежения, что вызвало ряд вопросов касательного того, для каких целей данный БЛА был задействован. На представленных фотографиях, сделанных украинским военным, можно увидеть, что беспилотник действительно является достаточно необычным. В первую очередь специалисты обратили внимание на тот факт, что дрон не способен наносить удары и не несет каких-либо средств разведки. Более того, беспилотник имеет яркий оранжевый цвет, что делает его очень заметным. Тем не менее, специалисты обращают внимание на тот факт что на хвостовой части дрона имеется обозначение Е-95, что соответствует наименованию дрона-имитатора, разработанного ранее компанией ENIX. С какой именно целью использовался беспилотник, неизвестно, однако специалисты высказывают предположение о том, что таким образом осуществлялось вскрытие средств ПВО ВСУ. За дроном можно успешно следить на значительных расстояниях. Как только по беспилотнику будет нанесен удар с применением средств ПВО, позицию ЗРК можно будет с легкостью вычислить. Однако учитывая полученные дроном о повреждении, последний вероятно, сбит иным способом, либо же и вовсе потерпел крушение, хотя об этом нельзя утверждать однозначно Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий.